Здравствуйте, меня зовут Самар Буджалов. Мы продолжаем серию видеолекций о моих статей о колумбском среде в мировом кино. В прошлый раз мы говорили про Косию Ункову, бабушку бабушке-эмигрантку, Эвоков, и ее следы в саге, саге «Скайуокер», более известной, как «Звездные войны». Фильм, о котором пойдет речь, был снят уже в нынешнем веке. Все мы гордимся и радуемся, когда увидим и узнаем, что в том или ином фильме снялись уроженцы нашей республики, и неважно, в главной, старостепенной эпизодической роли или массовке как это было, например, в историческом российском сериале «Золотая Орда», где в эпизодических ролях и массовке снялось немало наших соплеменников. Но оказывается, представитель нашего народа умудряются заседиться не только в отечественном, но и зарубежном кино. Около 20 наших соп американских соплеменников приняли участие в качестве актеров массовки в съемках художественного фильма «Поведитель стихий», вышедшего на экраны в 2010 году в формате 3 Режиссер М. Найт Шемалан снял его по мотивам первого сезона а аниме а «Аватар. Легенда об Ана-Анге». Среди исполнителей главных ролей были Ноа Рингер, Джексон Рэдбоун, Никора Пельц, Сэйшел Эр Габриэл Мэндви, а также Дэв Паттель, исполнивший главную роль в знаменитом фильме мельнел Истучок». В любом фильме, помимо исполнителей главных ролей, большую роль играет массовка. Актеры массовки создают и передают дух быт, атмосферу киномиров и в какой-то степени помогают главным героям войти в образ. Среди калмыков, принявших участие в всем фильме, были Немо Орбаков, Санджи Далдинов, Питер Цебиков, Гаврил Задвинов, Адян Переборов, Стивен Абушинов. Дерек Горипов, Эрик Ульцинов, Наран Цуцков, Данзан Бурушкин, Адам Ссянбэр-Унков, Алекс Даусудин-Аландер, Катя и Луи Калачиновы и многие другие. Как рассказывают наши соплеменники, они узнали, что режиссер ищет для сцен массовки людей с азиатской внешностью. И тогда Джордж Бурушкин, член организации Колумбской Братства Америки, действующей при Хуруле, Филадельфии, пришел на кастинг, чтобы рассказать о колумбской диаспоре. Сообщение заинтересовало организаторов, и они пригласили желающих поучаствовать в съемках. Хастинг проходил на соседней с сухурном улице Хантингтон. На послушание и фотосессию пришли все желающие, но на отбор пошли 20 человек. Съемки проходили в каньоне к северу от Филадельфии. Эпизодов, в которых приняли участие калмыкии, было несколько. Калмыки исполнили также роли торговцев, подававших еду, и покупателей. Как это часто бывает при монтаже, часть снятых сцен была вырезана, Но тем не менее, сцены с участием наших соплеменников увидеть можно. Мы не звезды и не актеры, а простые люди со своими заботами, работой. А тут нас загримировали, надели на нас в костюмы. И мы получили возможность оторваться от реальности и почувствовать себя жителями фантазийного мира. Было здорово находиться на одной съемной площадке с настоящими актерами. Жаль, что не все сцены с нашим участием вошли в фильм, но некоторых это расстроило. Но в целом у нас остались позитивные воспоминания, рассказывает Донзан Бурушкин. Нарану Туццова, учитель истории из года Мильвиль досталась роль продавца овощей в деревне. Его попросили на наголо, но он отказался, поэтому в фильме у него на голове был тюрбан. А вот Стивен Бушинов исполнил роль солдата народа огня. Немо Орбаков вспоминает, что ему довелось познакомиться с Девом Пакелем, главным миллионером из тучок. Самым юным, участником на съемках, съемок, самым юным участником съемок на тот момент был 13-летний Адам Сянбэйр Унков, а самой старшей была Катя Калачинова. Она пожила долгую жизнь и покинула этот мир, перешагнув 90-летний рубеж. Будучи одной из старейших представителей диаспоры, в Калмыцкой среде была известна как «Миссис Адам Сянбэйр Унков пришел на кастинг, так, так как так любил смотреть этот фильм и знал, о чем сюжет. В фильме он играл дополнительного игрока в детской команде города. Но, но даже такая крохотная роль да понравилась ему. Еще бы, ведь он стал частью картины, снятой на основе любимого фильма. Я был очень взволнован, потому что все мои друзья смотрели мультфильм, Вспоминать Адам сен -Войнуков. Хотя роль была незначительная, но я очень волновался, так как раньше никогда не снимался в кино. Идя на кастинг, честно говоря, не рассчитывал на успех. И сильно удивился, когда мне позвонили и сказали, что я прошел отбор. Для съемок мне подобрали костюм по размеру и побрили голову. Был момент, когда мне пришлось даже измазаться грязью. Конечно, на съемках мне было интересно, но все. Но, наверное, еще важнее, что я чувствовал себя частью колмунского сообщества. Это здорово. С этой и пообщаться с режиссером картины Эмнад Шамаланом довелось Пульме Мушаевой. В съемках она не принимала участия, но как президент Калмыцкого братства хотела встретиться с ним лично, чтобы обговорить условия участия калмыков в кинопроцессе. По словам Пурмы Мушаевой, режиссер был очень рад, что в качестве актеров массовки в его фильме будут принимать участие калмыки. В 2010 году мне довелось увидеть этот фэнтези-фильм в кинотеатре «Октябрь». Спустя 8 лет после выхода статьи в Семейной газете «Байрта» вновь посмотрел это Его и в некоторых сценах увидел наших соплеменников чему был рад. В XX веке колумбские эмигранты сыграли множество эпизодических, а порой и более заметных ролей в югославских, немецких, французских и американских фильмах. Их потомки также умудряются оставлять свой след в разных известных фильмах.